На ютубе увидела видео, где рассказывали, как поиграть с Владом А4. Я проверила. Тут нет А4 и Кобякова. Почему вы, разработчики, обманываете своих игроков? Блин, Лесик что ли опять новый ролик выпустил? Хотя я с этим отзывом согласен. Но, однако, в игре играет слишком стрёмная музыка. И поэтому, когда вместо этой музыки добавят треки Маркиштерна, то тогда игра Майнкрафту будет прям супер крутой игрой. Бравл Старс в тысячу раз круче Майнкрафта. Ага-ага, ты еще скажи то, что Моргенштерн круче, чем Влад 4. Ну а так, это прям супер глупый отзыв, потому что как можно сравнивать две абсолютно разные игры? Вы же не Телблок, который сравнивал Мармока и Винди. Поэтому, ребята, пожалуйста, не сравнивайте разные игры, а лучше играйте в те игры, которые вам нравятся. И не хотите остальные. Мне кажется, что это за что делаешь и молодая девушка, с которой я не могу найти в интернете и молодая девушка, с которой я не могу найти в интернете и молодая девушка, с которой я работаю в компании и молодая и мировоззрение, а также в интернете на и молодая и к тому времени, когда вы будете в интернете на сайте не нашел в компании, которая в интернете на и молодая девушка девушка с и мировоззрение ООШНКС. Коротко о том, какие стихи заставляют учить школе. Так, стоп, ты посмотрел уже три отзыва и до сих пор не поставил лайк и не подписался на канал. До 30 тысяч подписчиков осталось прям совсем чуть-чуть, поэтому, пожалуйста, подпишись на канал, чтобы добить 30к. Да и тем более 66% зрителей смотрят мои ролики и до сих пор не подписаны на канал. Так что делай кнопку с надписью «Подписаться» серой, и я тебе буду очень сильно благодарен. Ну а мы приступаем к следующим отзывам. Вообще топовый вопрос. Почему время вышло? Я не особо его понял. У него что, время вышло погулять? Ха-ха-ха, вот ты меня раз, расмешнил, расмеял. Хотя нет, такого вообще не может быть, ведь майнкрафтеры живут вне времени. Потому что если ты сядешь играть на 5 минут то тогда ты пропадешь на часа. Думаю, что жиза. Ну или шиза. Во-первых, нельзя играть в креативе. Во-вторых, нельзя сделать седло. В-третьих, когда играешь, тебе выскакивает экран. Я нажимаю на крестик, я не могу сломать блок. НИЧЕГО НЕ МОГУ! Чисто я на контроллере, беру, открываю задание, и вижу то, что я НИЧЕГО НЕ МОГУ! Мне не очень понравилось, почему в деревне нет интернета. Сделайте пробную версию Майнкрафта, который можно будет играть без интернета. И еще добавьте Годзиллу, Конга, Тирекса, Индораптора, Венома, Индоминуса, Рекса, Спинозавра. И велоцираптора блю. Что я только что прочитал. Фух, елки палки. Ладно, на этом с меня хватит. Я уже устал это все читать. Но ну, однако мне очень сильно нужна ваша помощь. Пожалуйста, отправьте этот ролик своему другу. Пускай он тоже поугарается этих отзывов. Так как отзывы не собирают много просмотров, мне нужна ваша помощь. Пожалуйста, отправьте этот ролик другу. Ну а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии всем пока!